Здравствуйте! С вами компания MaxiForex. Сегодня мы продолжаем изучение темы «Торговые стратегии на рынке Форекс». На этом занятии вы узнаете, как подготовить к работе торговую систему «Аллигатор». Научитесь определять начало активного движения валют на рынке, пользуясь этой системой. Научитесь также идентифицировать правильный момент для открытия сделки. Общее правило рынка состоит в том, что самых больших движений можно ожидать от самых скучных рынков, когда цена валюты движется в узком диапазоне. И чем больше времени рынок находится в таком состоянии, тем сильнее и активнее будет его последующее движение. Именно во время такого периода рыночного бездействия трейдер должен быть готов в любую минуту присоединиться к зарождающемуся движению в самом его начале и вовремя открыть свою сделку. Эффективную и действенную помощь в этом вам окажет система торговли по «Аллигатору». Однако, прежде чем говорить о методике торговой системы «Аллигатор», необходимо подготовить ценовой график на биржевом терминале к работе в этой системе. Для этого выбираем из списка индикаторов, прилагаемых к терминалу, индикатор «Аллигатор» и устанавливаем его на ценовой график. Кроме него, дополнительно устанавливаем на графике скользящую среднюю с периодом 233, индикаторы «Фрактал» и «Стахастик». Теперь торговая система готова к использованию. Немного о принципе действия индикатора «Аллигатор». Это индикатор для торговли в текущем тренде, который позволяет захватить начинающееся ценовое движение в самом его начале. Индикатор создан из комбинации трех линий баланса – 5, 8 и 13 периодные скользящие средние. Если три эти скользящие на графике прижаты друг к другу, и цена валютной пары, двигаясь горизонтально, колеблется вокруг их а, линий, значит рынок находится в коррекционной фазе или по-другому во флете. Цена не меняется, потому что отсутствует новая информация. А предыдущая информация уже была учтена и отработана рынком, ценового движения практически нет. Ситуация изменится с появлением какой-то новой, значимой информации. Первой на эту новую информацию реагирует пятипериодная скользящая, зеленого цвета. Ее линия начинает разворачиваться от направления своего предыдущего движения в сторону возникающего ценового импульса. Если эта поступившая на рынок информация продолжает влиять на рынок, то вслед за зеленой линией аллигатора начинает реагировать его красная линия, восьмипериодная скользящая средняя, также изменяя направление своего предыдущего движения. И, наконец, последний, таким же образом реагирует синяя линия аллигатора, 13-периодная скользящая средняя. Все эти линии, изменяя свое первоначальное направление и двигаясь вслед за ценой, последовательно пересекают друг друга. Сначала зеленая линия – красную, затем зеленая и красная линии вместе – синюю, и, наконец, разворачивается синяя линия. Если цена, выходя из бокового движения, флета, разворачивается – пересекает линии аллигатора и уходит выше или ниже этих линий, это означает, что рынок переходит в активное движение и необходимо быть готовым открывать сделки. Торговая стратегия состоит в следующем. При переходе рынка к активному движению мы не открываем сделок до появления первого фрактала, который возникает на максимуме или минимуме, ценового пробоя вверх или вниз всех трех скользящих линий аллигатора и диапазона флета, То есть, другими словами, цена пробивает диапазон флета, поднимается выше его верхней границы или опускается ниже его нижней границы и затем, как правило, откатывается немного назад. При этом максимальный в случае подъема цены или минимальный в случае снижения цены уровень пробоя будет отмечен появлением на ценовом графике фрактала, такой фрактал, а вернее ценовое значение этого фрактала является для нас уровнем нашего предстоящего первого входа в торговлю. Сам вход и открытие первой сделки мы осуществим только после того, как цена валюты, образовав фрактал, откатится назад и вторично пересечет ценовой уровень этого фрактала. В этот момент мы откроем позицию на 2-3 пункта выше или ниже уровня фрактала. После того, как сработал первый фрактал и первая сделка открыта, мы можем использовать появление каждого следующего фрактала на покупку или продажу для открытия новых сделок в этом же направлении. Вход в каждую новую сделку осуществляем аналогично сказанному выше, только после пробоя уровня предыдущего фрактала. Причем, если цена находится выше переплетения скользящих, используем для входа в сделку только фракталы на покупку то есть фракталы стрелкой вверх. Если цена находится ниже переплетения скользящих, используем только фракталы на продажу, то есть фракталы стрелкой вниз. Кроме того, обращаем внимание на положение цены валюты относительно скользящей средней с периодом 233. Если цена находится в зоне выше скользящей, то это дополнительный и весомый аргумент в пользу открытия сделок только на покупку. Если ниже скользящей, то только на продажу. Прежде чем мы будем открывать любую сделку, необходимо отфильтровать ложные движения рынка, убедившись в том, что цена действительно продолжит двигаться в нужную нам сторону. Проверяем это с помощью индикатора стохастик Только в том случае, если индикатор подтверждает предстоящее движение цены вверх, мы открываем сделку на бай после прорыва ценой уровня предыдущего фрактала. И аналогично, если индикатор подтверждает предстоящее движение цены вниз, мы открываем сделку на сел. Когда мы открываем сделки по этой системе, с самого начала следим за поведением трех наших скользящих средних. Скользящие всегда разворачиваются в сторону направления движения. Причем, чем сильнее и активнее становится ценовое движение, тем больше раскрывается веер линий скользящих, и они правильно располагаются по отношению к графику цены. То есть на восходящем тренде под ценовым графиком сверху вниз. Сначала пятидневная скользящая средняя, потом 8 и, наконец, 13-дневная. На нисходящем тренде над ценовым графиком снизу вверх. Сначала пяти, потом восьми и, наконец, 13-дневная скользящая средняя. Сильное движение ожидает рынок, когда веера скользящих совпадают для внутридневной торговли на минутном и пятиминутном графиках, а для среднесрочного тренда – на часовом и четырехчасовом графиках. Как правильно установить стоп-лосс на открываемую по этой системе сделку? Как определить нужный момент для закрытия сделки с прибылью? Как максимизировать прибыль, используя данную торговую систему? Мы рассмотрим на следующем занятии. Итак, сегодня вы узнали, как подготовить к работе торговую систему «Аллигатор», научились, пользуясь этой системой, определять начало активного движения валют на рынке, а также идентифицировать правильный момент для открытия сделки. Компания MaxiForex желает вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.